Сейчас придем в землянку. Покажу все. Расскажу. Смотрите, чудеса. Кастрюля живая. Сама шевелится. Видео загрузил. Опубликовал. Смотрите наверное. Сейчас расскажу все, покажу. Заварил чаек, шоколадочка. Здесь у нас вермишер быстро приготовление заварилась на завтрак. Купил я вот такую вот каялочку ручек. Не было, ну черенков, пришлось покупать целую. Ну, не хотелось, конечно, целую покупать, не, не это деньги излишние тратить, но что поделаешь, черенков нету. Мощная агрегат, не то что это старый. да да да да да Ну, в принципе идет потихоньку, слабовато, аккуратнее надо, чтоб не сломать. Тоненько, по много не брать, сильно не долбить. какая физкультура физическая нагрузка полезна спина разомняла Вам не кажется, что лопата косовата немножко? Два часа, два часа работы. Такая ямка получилась. Неплохо. Копаем потихоньку, копаем, пока копается, все переживаю, лишь бы на скалу не попасть, тогда это все бессмысленно будет. Кто-то, наверное, подумает, вот херней какой-то занимается, зимой долбит, дождался бы весны, да, выкопал спокойно. Я же это не делаю для того, чтобы просто мне делать нечего. Хочется просто замаскировать уже нормально ее. И не переживать, что кто-то придет, утащит здесь что-то. Я ушел на рыбалку в ту сторону, с другой стороны кто-то пришел, утащился. Я же еще не мой канал там в виду для американцев. Они, наверное, думают, что это он готовит, что за херню. Тот раз лапшу с тушенкой это видели, помните, готовил. Там Пишут, что это за блюдо такое, лапша с тушенкой. Thank mm -hmm. you. Всем приятного аппетита! Не знаю, сегодня, на сегодня, наверное, заканчивать буду. Повырезаю, еще посижу. А то спина уже начинает себе говорить нельзя перенатруж... перенатруждаться это а завтра не стану еще лучше помаленько Народишки еще повырезаю посижу без камеры уже Вчера тоже не вырезал. Уже сколько? Третий день сегодня. За неделю хотел, хотел сделать.